Всем привет, с вами Рома и всех с наступающим! Сегодня я <клёх>, выставил вот такой вот пост с розыгрышем в своей группе ВКонтакте, переходите в ссылку в описании И разыгрываю 4 вот такие вот простенькие игры, но, думаю, бесплатно получить игру тоже да, вполне таки хорошо Стоят они не 100 рублей И скины тоже, тоже не очень дорогие Поэтому дело, по скидке все стоят, может, меньше 100 рублей, но я имею в виду полная цена меньше 100 рублей Вообще, общая сумма, наверное, от всех призов может составить почти 1000 рублей Вполне таки хорошая сумма! вообще, ну общее. Значит, условия, вы должны репостнуть данный розыгрыш себе на страницу и закрепить. Если этого не будет, сделано тогда, вы не получите приз, какой вы выиграете. Вы должны быть подписаны также на группу, и вы, ну, под своим постом вы должны написать, что хотите выиграть. Это так, по желанию. Просто мне интересно, что вообще из этого хоть кому-то хоть кому-то хочется выиграть. Мне кажется, скорее всего, больше всего всем нравится для И вот. Пятое и первое место, наверное, больше всего всем закончится. Дальше, ну, третье и четвертое пожелание. Четвертое лучше выполнить, это порекомендовать друзьям. Потому что если не будет 50 человек участвовать в конкурсе, то есть будет меньше, тогда я 12-го выложу результат. Ладно, значит, теперь и уж также у вас этаница должна быть адекватна. То есть у вас там не должно быть какой-нибудь нормативной лексики на фотографиях или на постах. Тоже приз не будет тогда вручок. И если вот первое и второе не будет выполнено. Но ну, мне кажется, если первое не будет выполнено, то есть вы не пропустите, но ну, тогда вы не считаетесь как участник. И еще желательно лайкнуть тоже репост тогда. и лайк ну вот все если вам что-то непонятно но ну, это вот вы на этом видео значит результаты вот будут в это время и вот в этот день значит я в том что я выложу победителей но если победители не ответят мне в течение дня вы должны написать, я тут я занял такое-то место я проверю точно ли вы победитель если все верно то вы скидываете мне ну если вы выиграли скин э, свой э, ну стим аккаунт я к вам добавлюсь и отдам вам ваш скин или, ну, если вы выиграли игру, просто напишите, я здесь, я выиграл такую-то игру, этого достаточно, я потом прищу вам ключ игры. Значит, вот еще смешно, скинов могло быть намного больше, но у меня был дорогой скин, который я хотел сюда добавить, он бы был, наверное, на пятом месте, ну, потому что игры, типа, они поинтереснее, чем просто скин Игры, конечно, дешевенькие, но я же говорил, просто так получить тоже прикольно. Значит, он стоил где-то чуть больше 100 рублей, и я случайно его в контракт с дешевыми вещами засунул, это было элитное снаряжение, каланжи. Не помню, хорошего качества было. Ну, обидно, конечно, но ничего страшного. Значит, вот, все понятно, думаю. Еще раз всех с наступающим, хорошего вам настроения. Всем пока. Пусть вам всем везет. И хочу вам сказать просто так, если вы проиграете, мы ну, ничего не выиграет не расстраивайтесь. Я ни разу тоже ничего не выиграл.